Ну и конечно же самая интересная пасхалка, которую очень сложно найти. Это автомобильные ключи с брелком в виде поняшек из мультсериала My Little Pony. А сложно их найти, потому что встречаются они всего в двух автомобилях на территории всего города. В остальных машинах, кстати, вообще нет ключей. Но вот если очень постараться, то их можно найти.